Индекс страха и жадности показывает нам отметочку 24, рынок находится в зоне экстремального страха. Обратите внимание, тепловая карта криптовалют полностью в красном цвете, рынок снижается и индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. Также хочу обратить внимание, что у нас сегодня за последние сутки было ликвидировано 55 тысяч трейдеров на общую сумму 122, почти 123 миллиона долларов США. Потери, конечно же, несут лонговые позиции. Также давайте посмотрим на соотношение коротких и длинных позиций. За последние сутки у нас доминируют с небольшим преимуществом шортовые позиции, но доминация незначительная всего на 0.1%. Давайте также посмотрим, что у нас с индексом сезона. Он у нас показывает отметку 90. Альткоины по-прежнему доминируют. Давайте посмотрим на график и сразу же к доминации. На дневном таймфрейме доминация у нас двигается сейчас в боковом движении последние несколько дней, но при этом в целом динамика, конечно, понижающаяся идет. И мы видим с вами, что отскок у нас, вероятнее всего, может произойти, но однако индикатор Market Cipher все еще рисует красный манифлоу, и это говорит о том, что пока мы находимся в красном денежном потоке, скорее всего, будет снижение. Также обратите внимание, индикатор КОК находится в средних значениях, и пока... Нет намека на отскок. Цена средневзвешенной объемом VWAP находится также в верхних значениях. У нас есть некоторая перепроданность уже по стахастическому RSI на дневном таймфрейме. И также у нас есть манипуляции по Market Cypher A. Я уже говорил об этом неоднократно, что порядка пяти крестов, как правило, вызывают отскок. Поэтому я жду, что биткоин будет в большей степени прирастать. Также хочу обратить внимание на 6-часовой таймфрейм. Здесь это более четче видно. Мы видим, что по индикатору Market Cypher у нас есть якорная волна у нас есть триггерная волна и малый триггер. Это говорит о том, что мы, скорее всего, будем уходить в зеленый манифлоу. Также это видно на индикаторе Cypher B. Начинается отрисовка этой волны. И если это произойдет, и денежный поток будет в зеленом цвете, то прирост будет более эффективный. 6-часовой таймфрейм, краткосрочная динамика, нам говорит о том, что мы можем, скорее всего, по доминации попробовать потянуться на уровень Fibonacci 4147. Давайте также посмотрим, что у нас сейчас показывает Индекс доллара США, мы с вами смотрели его последний раз и предполагали, что вероятнее всего он будет у нас прирастать куда-нибудь в зону 112, такая вероятность по-прежнему сохраняется. Обратите внимание, три полноценные свечки хайконеши, прирост идет на 6-часовом таймфрейме, зеленый манифлоу и пока еще динамика у нас однозначно на рост по этому индексу. Но это связано в частности с тем, что происходит у нас сейчас в макроэкономическом плане. Дневной таймфрейм уже показывает некоторую перегретость, поэтому может быть рост будет через какие-то коррекционные снижения. Но пока активный зеленый денежный поток, шанс ухода денежного потока выше сохраняется, может быть ненадолго. Что касается макроэкономики, то мы с вами знаем, что у нас в ближайшее время, в сентябре, в 20-х числах будет заседание Федеральной резервной системы, где будет решаться вопрос о ключевой ставке. Также те, кто следят за рынком, знают, что комментарии Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон Холл, где речь шла о ястребиных настроениях со стороны Федеральной резервной системы и о том, что по-прежнему Федеральная резервная система будет повышать ключевую ставку и главный принцип для нее сейчас вернуть показатель инфляции на 2%. Председатель Джером Пауэлл объяснил, что исправление состояния американской экономики в текущей волатильности цен займет некоторое время. Глава Центрального банка также сказал, что некоторая боль будет ощущаться жесткой политикой со стороны его ведомства. И после заявления Пауэлла, конечно же, Уолл-Стрит содрогнулась и в момент закрытия пятницы все три основных индекса потеряли достаточно значительно. S&P 500, Dow Джонс и Nasdaq они упали более чем на 3%. Nasdaq потерял больше всего в пятницу, практически 4% потерь. Сейчас рынки, конечно, напуганы, поскольку идут достаточно серьезные потери и на фондовом рынке, и наш рынок очень сильно коррелирует сейчас с фондовым рынком, и потери коснулись, конечно же, нас тоже. Биткоин не очень хорошо отреагировал на комментарии председателя Федеральной резервной системы, и криптовалюта в пятницу упала на 6%, и еще порядка 4% в субботу днем тоже теряла. Сейчас немножко... Пытаемся отскочить, но в целом находимся, конечно же, в понижающейся динамике. И чрезмерный страх по индексу говорит об этом однозначно. В целом сейчас по мнению большинства аналитиков речь идет о том, что глобальные рынки будут, конечно же, ухудшаться. Если политика Федеральной резервной системы будет оставаться на том уровне, как сейчас, то я думаю, что рынки ждет наибольшие потери в ближайшее время. И я думаю, что мы вероятнее всего можем уйти на ту самую пресловутую капитуляцию, которую все рынки уже давным-давно ждут. То, что формирование дна у нас началось, мы это с вами можем видеть по большинству индикаторов. Один из моих любимых это индикатор золотого сечения. Обратите внимание. За весь период он очень точно отрабатывал, показывая циклы рынка, как дна, так и вершин. И вот эти кривые на нем, они в принципе рассчитываются по числам Фибоначчи. И сейчас мы с вами можем наблюдать, что вот такие выходы за нижнюю границу 350-дневной скользящей средней, они были достаточно редкими, но в том числе при этих выходах мы всегда возвращаемся сначала к 350 дневной а дальше к остальным кривым. И то, что мы вернемся на отметку 39, сейчас нам показывает эту отметку индикатора, а дальше на, как минимум, в зону аккумуляции на 63-64, у меня не вызывает никаких сомнений. Период дна и формирование этого периода может занять какое-то время, но в любом случае возврат неизбежен. Даже с учетом того, что Федеральная резервная система какое-то время будет отыгрывать тот самый негатив, который заявлен в выступлениях Павла. И то, что мы можем подняться на отметку 0.75, то есть 75 базисных пунктов в сентябре после заседания Федеральной резервной системы по ключевой ставке. Вероятность этого достаточно высокая. Также у нас в ближайшее время ожидается статистика, по крайней мере на этой неделе у нас по индексу деловой активности PMI в производственном секторе, также изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы за август. Все эти показатели могут тоже в том числе и влиять, конечно же, на фондовый рынок и, как я уже сказал, корреляция продолжается, и это, конечно, в том числе отразится и на криптовалютном рынке также. Давайте посмотрим на главную криптовалюту, что сегодня нам рисуют графики. Сейчас мы видим с вами понижающуюся динамику. У нас идет локальный спад после того, как мы прорвали потенциально фигуру медвежьего флага. Мы с вами говорили в наших последних обзорах, если прорыв этого паттерна, который, на мой взгляд, может быть отработан, как и любой другой графический паттерн, не более чем на 1%, то у нас есть вероятность ухода в более глубокую просадку, Обратите внимание, это куда-то в зону 15 тысяч. Я говорил уже давно, что в этой зоне находится цена Дельта Прайс, Индикатор, который в принципе имеет такое гибридное значение, это и с одной стороны он ончейн индикатор, и с другой стороны это индикатор технического анализа. И вот последние данные по этому индикатору от Glass Note говорили нам о том, что мы можем уйти в Дельта цену примерно где-то в районе 14 с небольшим. То есть это все зона 15 тысяч. Поэтому уход туда и риск ухода туда у нас, конечно, при ужесточении глобальной Экономики и более ястребийных настроениях к концу года со стороны Федеральной резервной системы такая капитуляция может произойти. В любом случае сейчас мы двигаемся вниз, видим на дневном таймфрейме, развивается активно красный манифлоу, нужно будет следить за активом, смотреть, как завернется волна моментума и будут ли у нас варианты с выходом цены средневзвешенной объемом. Это желтая волна VWAP на индикаторе Cypher B с выходом вверх. Если это произойдет, обратите внимание, эта волна находится внутри сейчас красного манифлоу, то я думаю, что мы, скорее всего, после некоторого понесения Движение будем пытаться отскочить. То, что отскок у нас вероятнее всего произойдет, нам говорит и то, что у нас достаточно глубокой перепроданность на коротких часах есть и 6-часовой таймфрейм, я имею в виду, есть и достаточно серьезная уже перепроданность по стахастическому RSI и по классическому, в том числе. Пока цена средневзвешенным объемом не дает вырваться вверх, но это может в ближайшее время произойти. Также обратите внимание, что в сопротивлении на коротких часах у нас сейчас находятся все три экспоненциальные средние скользящие. Это на отметке примерно где-то 21 350 здесь же пунктирная трендовая паутина 21 500 21 350 вот эта зона дальше выше у нас идет отметочка примерно 22, это у нас динамичное сопротивление 100 дневной экспоненциальной средней скользящей и дальше у нас 200 экспоненциальной средней скользящей здесь у нас находится все в зоне 22,5 если также обратим внимание на локальные, то у нас где-то скорее всего сейчас 2200 20 и поддержкой выступает пунктирная трендовая паутина, очень четко видно ее и это где-то на отметке находится 19560 19600, но это предыдущий all time high, вы все об этом знаете, 660. 56, у меня он отмечен по данным биржи Bitstamp. Если смотреть совсем короткие часы и интрадей стратегии, то на двухчасовом таймфрейме как я уже сказал, отскок может происходить сейчас. У нас есть Якорная волна, у нас есть малый триггер, либо малая якорная волна, и вопрос в том, как сейчас будет отрисована эта волна, уйдем сразу вверх или будем отрисовывать еще один малый триггер. Локальное сопротивление будет где-то на отметке 20 тысяч сейчас, дальше это верхняя граница вот этих синих кривых, это индикатор market cipher sr. И здесь мы видим, что это где-то на отметке 2250. Если смотреть более старшие часы, например, двухдневный таймфрейм, то мы с вами можем видеть, что по дневке мы сейчас уперлись в поддержку там же, где мы и раньше были. Это отметка 19600. Глобально на ней сейчас видно по графику. Здесь же пунктирная трендовая паутины. На ней. И есть немножко ослабление на двухдневном таймфрейме по свечкам Хейкнеш. Индикатор сегментал нам подрисовывает седьмую свечу. Он может отрабатывать до 9 свечей. И далее может двигаться порядка 12-13 свечей по направлению движения тренда. И я обращаю ваше внимание, что на недельном таймфрейме мы по-прежнему находимся в перепроданности. Но мы видим с вами, что у нас отрабатывает волна моментума сейчас на изгиб и пытается отрисовать гребень волны. Это означает, что мы можем двинуться немножко вниз. Это тоже стоит учитывать. Недельный таймфрейм очень хорошо показывает динамику движения в глобальном масштабе. Ну на этом на сегодня все. Берегите свой депозит. Всем профита. С вами был Гоша. Хорошей недели, канал Индекс Рейд и до новых встреч.